добрый день сегодня очередная распаковка я буду раскрывать раска... э -э -э расскажу про кэшбэй... кэшбэк сервис я паян включился внизу будет ссылка но я в принципе им пользуюсь уже год нет полгода вы подключаетесь и при каждой новой покупке вам возвращают деньги ну, я думаю все за это слышали ссылка будет в описании я реально возвращают там до 90 процентов товары Алекспресса, ну, как-то меня не попадали. Так, старые, Сейчас попробую. Вот такие они. Не промакают Внутри мех. Мех, кстати, не пахнет вообще. Ах, вообще не пахнет. Это такой первый знак на ну, принципе я не покупал не только для спорт. карманы карманы обычные маленькие там даже телефон не поместится скорее всего вот один большой другой маленький тут вот еще один карманчик сзади и что я хочу сказать еще что-то такое ну, смотрим. Прошито вроде хорошо. Все. Все четко. Нигде ничего не расползается. Ссылка на этот товар и на EPM сервис будет в описании. Обязательно заходите. 2XL. Стопроцентный. Что-то там японское. Вот такие штаны. Сейчас их померим. Так они. Не подошли. Хм. Ну, в принципе, сидят хорошо. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно подключайтесь кэшбэк сервису. Вещи очень хорошие. Возвращайте деньги. Зачем переплачивать? Кстати, у меня пылесос покупал. 11 Тихо. не помню сколько он стоил 11 долларов не вернули до него 10 процентов так что очень неплохо